Образование, русское слово «образование» по-арабски, вот слово «образование», арабский термин «викая» означает, «викая» – защита, оградить, предупредить. Вот тема нашей сегодня конференции «Ислам в мультикультурном мире. Преодоление радикализма». И вот в этом отношении оградить, защитить мы думаем и предполагается, что исламское образование способно оградить, защитить молодежь от радикальных взглядов. Как моя тема структурная составляющая системы исламского образования, достижения и проблемы. Как известно, в системе образования выделяют три структурных компонента. Это органы управления образованием, совокупные учебно-воспитательного учреждения и содержания образования. Если говорить о системе исламского образования, вот э, уверенно можно сказать, о двух последних составляющих учебно-воспитательного учреждения есть содержание образования. Вот есть для бакалавриата и отчасти магистратуры э, и вот образовательные учреждения в Москве, Казани, Махачкале и Офе э, взаимодействующие со свет. Образовательными учреждениями, представляют собой центры, вокруг которых строится вся система исламского образования, воскресные школы, вокруг каждого университета, матреса, средние образовательные учреждения, то есть колледжи, курсы повышения квалификации, дополнительное образование, а также вот вокруг Московского исламского института, во взаимодействии Министерства образования и науки в настоящем разрабатывается учебно-методический материал для основ исламской культуры в школе, и через курсы повышения квалификации осуществляется подготовка учителей для преподавания такой предметной области, которая уже есть в федеральном государственном стандарте. К сожалению, духовное управление не проявляет себя как орган управления системой исламского образования. Если так посмотреть по-крупному, вот первого составляющего всей системой органов управления, единого органа управления системой образования у нас нет. Я думаю, именно в этом наша проблема. Несмотря на длительные годы развития исламского образования уже в постсоветском пространстве по сей день не существует четко разработанных нормативных документов, нет со стороны многочисленных духовных управлений целенаправленной работы, определяющей образовательную политику, которая бьет точно в цель и ведет к конкретным результатам. А ведь образование это и есть идти от целей к Результатом. Как всем известно, несколько лет тому назад э, требуемую сильную позицию проявил э, председатель духовного управления мусульман Российской Федерации Муфти Равиль Гайнудин, обозначив твердо поставленные цели в образовательных форумах, в дальнейшем обозначив президенту э, Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину стратегическую необходимость развития системы исламского образования в России. И сегодня Муфти является координатором, медиатором между... Миноборнауки и исламским образованием. Другие духовные управления, вместо того, чтобы поддержать такую инициативу и выступать как единый орган хотя бы в важнейших вопросах развития исламского образования в России, тянут то в одну, то в другую сторону. Необходимо со стороны Дум и координационных центров Советов Улемов и новоявленных духовных собраний выработать четкую позицию в вопросах развития исламского образования. Учредить единый орган управления всей системой системы исламского образования в России, которая является организационным, методическим, диагностическим и контролирующим органом. А пока в сложившейся ситуации, в силу отсутствия единства между духовными управлениями, отсутствия у них квалифицированных в области образования кадров или их занятости, или остаточного финансирования исламского образования, все функции, выше обозначенные, выполняют университетские центры в нескольких регионах России. Однако вот университетам для выполнения такой важнейшей, социально значимой работы нужна помощь. В настоящее время многое изменилось. Государство предоставляет большие возможности для развития исламского образования. Если несколько лет тому назад, как основная проблема, выделялось отсутствие финансирования со стороны государства, теперь финансы выделяются, но они уходят мимо исламских университетов и всех подразделений исламского образования, мадресе, колледжей, воскресных школ. Следовательно, проблема остается. Финансирование должно быть направлено на разработку необходимых учебно-методических материалов и документов для развития исламской системы образования. Я вот, Рафик Мухаммед, еще выразила вот несогласие в связи с тем, что он очень критиковал теологию. Направление подготовки теологии, когда появилось, когда 25 лет я в исламском образовании уже, когда мы зашли в исламское образование учреждений, в том числе в Казани, зашли в какой-то тупик и не знали дальше, что делать, вот появился стандарт по теологии, тогда государственный стандарт по теологии второго поколения – и мы поняли, как идти, куда идти дальше, как организовать эту, э, вот эту, нашу образовательную деятельность. И друг за другом были учреждены университеты, и друг за другом мы вышли на аккредитацию и получили эту аккредитацию. Стандарт дает возможность реализовать исламское образование по правилам. По правилам, которые требует от нас государство. То есть стандарты могут быть только федер... государственными. Вот сейчас есть федеральные государственные образовательные стандарты. И вот федеральный государственный стандарт есть для бак... по теологии, есть для бакалавриата, магистратуры и аспирантуры уже. И вот мы на основе этих стандартов, они очень свободные. Есть Особенно вот стандарт третьего поколения 3 ⁇ там уже можно полностью выбор, выбрать вузом, а там как называй, так и называй. Теология, э, хорошо, не очень понятное, может быть, слово, но это исторически так это название сложилось, но полностью по этому стандарту мы уже это делаем. Э, и, и в Казань, в, университете, в Российском Исламском университете по теологии осуществляют и прекрасно идут, и, очень хорошо. То есть есть этот государственный стандарт, стандарт, который нас направляет. Именно стандарт по теологии нас спас тогда и сейчас показывает путь настоящем э -э Нужно разрабатывать вот на основе э этих стандартов, не делать ну, другие какие-то новые стандарты. Ну пусть они будут, действительно. Раз Совет по в рамках Совета по исламскому образованию составляются такие, разрабатываются стандарты, пусть будут. Но сейчас нужно разрабатывать основные образовательные программы куда входят весь вот пакет документов, я сосчитала это более 4000 страниц, которые нужны для реализации одного направления подготовки, одного профиля по исламской теологии. Например, мы реализуем практическую теологию ислама, вы реализуете систематическую теологию ислама. На Кавказе государственно-конфессиональное отношение в профиль. Три профиля сейчас осуществляется, а можно еще профиль на основании этого стандарта. Хадиса ведения, Корана ведение история ислама и так далее. Вот для этого если мы сделаем Составим и положим на стол вот это ПОП так, примерное, тогда мы, нам уже легко будет осуществлять образовательную деятельность. То есть нужно систематизировать содержание исламского образования. Теперь, говоря о развитии этого структурного компонента, о содержании исламского образования, следует исходить из требований жизни. В современном обществе я вот о академизме, о академическом образовании. Хорошо, прекрасно, пусть будет академическое образование. Но надо тоже четко четко обосновать, разрисовать, написать, что это предполагает. Мы вообще не понимаем, что это такое. В современном обществе существует потребность в активных, деятельных людях, которые могли бы быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, оптимально выполнять работу, быть способным к самообразованию. Об этом сейчас говорили. И дальше быть способным, дальше продолжать образование. Вот если студенты наши заканчивают. Кстати, это светское направление образование теологии. И не нужно там никакого, вот то, что вы сказали, чтобы доказывать в вузах. Пожалуйста, всех мы принимаем в вузы, и точно так же МГУ уже принимает. Я завидую нашим выпускникам. Сейчас в МГУ их, вот мы всех, которые у нас выпускаются, мы их направляем либо в Санкт-Петербургский государственный университет, магистратуру, либо в МГУ. Когда у нас в Москве в МГУ было, можно было поступать вот так, на бюджет, на бюджете наши выпускники уже учат, учатся, потому что они закончили первый уровень бакалавриат, дальше магистратуру, куда хочешь, туда иди, не хочешь по исламскому направлению, куда-нибудь в враг, РАНХИС, еще куда-то можно идти. То есть это государственный документ, государственного образца, аккредитованный. Именно теология дала такая, та, такую возможность. Теперь о содержании дальше уже академического образования. Вот когда мы продумываем содержание академического образования, академического, академического, символично, да, очень синонимично, пусть, называй как хочешь, опять же, мне кажется, вот нужно здесь продумывать так, если это высшее образование, на основе каких учебников уже можно будет осуществлять? Точно так же вот когда... MBA, вот есть форма обучения MBA, да, за рубежом особенно это популярно, когда продумывалось содержание MBA, уже не на основании учебников обучают, а разрабатываются кейсы, кейсы, которые решают реальные жизненные проблемы, которые возникают. В данном случае вот Гарвардская бизнес-школа специализируется и разрабатывает кейсы, которые тоже состоят порой из 200-500 стран которые они конкретные жизненные вопросы в этих кейсах как вот руководитель когда готовится например какой-то бизнес-школе вот этот менеджер если встретиться такими вопросами вот все это сперва студенты разрабатывают но эти готовые кейсы тоже лежат точно так же я вижу например думаю был болгар академия тоже должен Должна вот это разрабатывать сейчас вот исламские институты они сами еще молодые и только что и в основном, уверенно реализует только бакалавриат, магистратуру вы начали, еще надо тоже дойти до аккредитации, уважаемый Рафик Мухаммедшевич. Я вот конкретный пример приведу. Например, сегодня важно обсудить глобальный вопрос, как продуцировать смысл исламского понятия на русском языке. Проблема дискурсивной коммуникации, ее соотношение с идеологией все более нарастает, и решать такие проблемы отнюдь не задача исламских институтов, только начинающих развиваться. Сейчас нужно разрабатывать кейсы по наиболее злободневным исламским понятиям, не только раскрывать смыслы, а разламывать генератор искажений понятий. Все это требует глубокого умственного труда, кропотливой работы, которая обязательно должна быть оформлена. Вот э, насчет оформления. Известно, что мусульманские ученые при рассмотрении каждого конкретного случая из жизни выводили шариатские предписания с опорой на исламские знания. Сейчас я академизме как раз. Каждый такой случай требовал от ученых исследовательской работы и интеллектуального усердия. Существовала вот институт Ижмак, Яса, су существовала потребность в осмыслении общих знаний, применительных к частному, конкретному случаю. В результате основания такой потребности зародилась наука Ильм-Альфик, или ильм алюссуль и, и так и далее. Меня сокращают, поэтому не буду особо останавливаться на этом. Всем это известно, поэтому я вижу, как практик. Нужно развивать практическое образование, образование и нужно вот разрабатывать эти конкретные кейсы. Фед вы провести, вот сегодня прозвучало на предыдущей сессии, сказали, что вот а, Леонид Рудольфович сказал: Ислам... студенты даже не знают даже вот, что Фетвы такая-то была Лигой исламских государств или в Саудии какие фэтвы были изданы. Студенты даже не знают. Вот преподаватели могут это не уловить. Вот исламский, ой, болгар бу... бу... бу... академик как раз это на... нам сообщит, сообщит, как раз нас будет направлять, как раз поможет нам, исламским институтам, нужна помощь, требуется помощь. Спасибо, Гульфия Юнусовна, Гульфия Юнусовна. Я очень ценю, очень Мангелин. люблю, поэтому любая критика Мангелин. от нее для меня это бальзам на душу. <свят> да -да. Некоторые, ну, тем более она стояла у истоков вот, исламского теологического образования, она все очень близко принимает, у нее чрезмерная любовь к теологии, у нее просто любовь, у нее чрезмерная. Поэтому у нас только на этой почве у нас разногласия какие-то возникают, принципиальных разногласий, но на самом деле нет. Но на этом наши вот доклады закончились. Правда, вот у Гульфея Юнусевны некоторые моменты были по поводу вот единых стандартов. Ну конечно, вот стандарт, он очень нужен. Стандарт, он определяет определенный уровень, это определение параметра, к чему мы должны стремиться. Но с жесткой стандартизация в системе исламского образования, ну, это, в принципе, невозможно, потому что, когда мы говорим Кавказ, это вот шафиитские традиции, когда мы говорим центральной России таханафийской традиции, то есть жестких стандартов в принципе не могут быть. Но вот ведь когда мы говорим о стандартизации, многие государственные вузы, они стонут от министерства образования, которое жестко требует им стандартизации, это другая крайность. Но тем не менее стандарты они у нас будут, и мы будем мешало работать по этим стандартам дальше».